Привет-привет! Это образовательно-обучающее видео, ты на моем канале, а я все еще Вячеслав Костенко. Коль уж ты смотришь это видео, наверняка ты задаешься вопросом, а как же стать трейдером и с чего тебе начать. Оглядываясь на свой шестилетний опыт в трейдинге, я бы хотел знать те правила, о которых я сейчас тебе расскажу. И скорее всего, что тогда мой путь был бы намного легче и проще ну а прежде чем я начну пожалуйста подпишись на мой канал дабы не пропускать новые видео поехали итак первое правило Устройся на работу или начни свой бизнес если у тебя уже есть работа или бизнес то не вздумай ее бросать ты конечно же скажешь Вячеслав, ну что ты несешь я ведь не начинаю карьеру трейдера для того чтобы никогда больше не работать и я скажу что ты корни не прав потому что Трейдинг это такой же бизнес, как и все остальные, только в несколько раз сложнее, чем предоставление услуг, продажа товаров или новое сейчас направление, это продажа своих мнений, да, то есть блогерство. Занимаясь трейдингом, ты обречен на потери. Случатся они рано или поздно, но они точно случатся, поверь. Уровень твоих потерь будет, как ни странно, зависеть от моего правила номер два, о котором сейчас пойдет речь. А когда потеря все-таки случится, то ты будешь рад, что послушал и прислушался к правилу номер один. Storybox. Итак, правило номер два. Не думай о прибыли. Сконцентрируйся на своих потерях. И я уверен, что снова ты начнешь плевать в мою сторону и говорить о том, что э, Друг, ну трейдинг это же про бабки, про ламборгини, про мерседесы про красивую жизнь и так далее. Но на самом деле. Нет, трейдинг это про убытки, а прибыль это как побочный эффект, как бонус. Его нужно расценивать именно так. Я уверен, что снова у тебя созрел вопрос, но подожди, а как же трейдеры-миллионеры? И я тебе отвечу, что, во-первых, их не так уже много, я бы сказал, что их практически единицы. И вот как раз их успех зависел от правильного управления своим капиталом и построением данного капитала. Правило номер три. Стратегия торговли ничто. Управление капиталом все. Ты можешь торговать хоть по лунным циклам, хоть по кофейной гуще, хоть подбрасывая монетку кстати если никогда не видел как торговать подбрасыванием монетки можешь заглянуть в мой телеграм-канал каста ссылочка на него будет в описании там по хэштегу монетка ты найдешь всю информацию о моем опыте торговли по монетке и, поверь, он был достаточно успешен. Так вот, вернемся к управлению капиталом. Основное то, что ты должен всегда держать в голове, уметь и знать, это рассчитывать объем позиции относительно своего капитала. И начинающие трейдеры мне всегда задают вопрос, а почему, к примеру, я не могу зайти позицию на половину своего депозита? И я ведь ничего не заработаю, да, там, если зайду на какую-то маленькую-маленькую часть. Я ведь захожу по стратегии, что может случиться? Ну и ответ, друзья, конечно же, очень прост, потому что нет идеальной стратегии, они все допускают ошибки. Я думаю, что это понятно. И у тебя, как раз, должно быть право на эту самую ошибку. И как можно больше таких прав до полного слива твоего депозита или же максимально установленной тобой просадки. Не думай о прибыли, смотри правило номер два. Правило номер четыре. Трейдинг – это бизнес больших цифр. Не устаю цитировать Александра Михайловича Герчика, а, одно из моих самых любимых изречений. Процент от это не процент от дохода это до...". Сейчас я его расшифрую. Вот смотри, торгуя плюс 12-15% годовых, а это нормальный показатель доходности. И, кстати говоря, все, что превышает... Рост бенчмарка фондового рынка, рынка индекса S&P 500 считается хорошим результатом. Как так, спросите вы, а где же там сто процентов, триста процентов доходности в год? Ну, оказывается, да, ребят, простите за то, что снял с вас розовые очки, но в мире трейдинга нормально считается доходность 10, 15, 20% и так далее, годовая. Так вот, 15% с тысячи долларов, это будет 150 долларов. Не очень существенная прибыль, не находите. А вот с 10 тысяч долларов за год получается с полторы тысячи долларов. Вот за эти деньги уже можно, к примеру, слетать с женой в Египет. Ну и с 100 тысяч, естественно, вы уже можете купить себе какую-никакую, но машину. И здесь уже становится вопрос о возможности заработка таких средств. Ведь для Украины 10 тысяч долларов в год это уровень высоких зарплат. Доступны далеко не все. В США, как вы понимаете, к примеру, какой-нибудь финансовый аналитик может рассчитывать, пускай с натяжкой, на 80-100 тысяч годовых. Ну, плюс там, учет бонусов и так далее. И, скорее всего, каждый начинающий трейдер стран СНГ считает, что он сейчас скопит 500 тысяч долларов и начнет на них херящить, там сотнями процентов в месяц. Даже не думайте об этих цифрах. Минимальный порог входа, как я уже сказал, – от 10 тысяч долларов и это смотрящий с каким брокером вы будете работать не забывайте про комиссию брокера за совершение сделок ну и простой счет и тут мы медленно переходим к следующему правилу, а именно правило номер 5 всегда помни о рисках и речь сейчас пойдет не о торговых рисках как вы могли подумать торговые это те риски которые сопряжены непосредственно с торговлей, то есть ты не там вошел в сделку, ты не вовремя закрылся или там неправильно проанализировал актив, ну и так далее. А риски, о которых я хочу поговорить, это именно юридические риски. Что это значит? Ну, для торговли, как мы все знаем, вам нужен брокер да, или же биржа. Выбрав их, ты должен перевести свои деньги. Если ты ошибся в выборе брокера, то ты можешь элементарно потерять свои деньги от факторов которые полностью от тебя не зависят. брокер может скомануться закрыться там все что угодно сделать убежать своими деньгами и денег ты больше не увидишь стучать тебе будет некуда да можно выбрать хорошего брокера но опять-таки никто не застрахован от банкротства еще один риск это банки и законодательства стран снг относительно частных трейдеров и инвесторов ты попросту можешь не вернуть на торгованные тобой деньги и еще хуже это весь депозит правило номер шесть Всегда торгуй на то, что тебе не жалко будет потерять. Я думаю, что данное правило не требует никаких объяснений. А теперь мой совет тебе, начинающему трейдеру. Научись сначала анализировать рынок. Стань аналитиком. Может тебе и не придется трейдить. Аналитики ведь тоже зарабатывают деньги. И, кстати говоря, их процент успешности больше чем процент успешных трейдеров на правах рекламы же скажу, что я совместно с Женей лэпой это основатель харьковского клуба трейдеров известный и крутой аналитик еще полгода назад создали интенсив по анализу рынков стоит он копейки а информация там выдержка из десятков книг по классической теории технического анализа которую в своей практике используют финансовые аналитики всего мира если интересно, пиши мне в личку, я ссылку на себя оставлю в описании. А теперь большая просьба. Если ты считаешь, что это видео было тебе полезным, и кто-то из твоих знакомых хочет так же, как и ты, стать трейдером, поделись этим видео с ним. Для меня и развития моего канала это очень важно. И еще кое-что. Можешь вот здесь посмотреть еще одно мое видео о том, как я попал в 3% лучших трейдеров на конкурсе Герчика. А здесь вот видео будет о пам-счетах. Приятного просмотра. До встречи в новых видео.